Золото на Урале было открыто в середине 18 века. По крайней мере, упоминания о Березовском руднике близ Екатеринбурга датированы 1745 годом. Логично было предположить, что поиски захватят и Южный Урал. Так и случилось, хотя первые экспедиции рудознатцев доложили – золота здесь нет. Искать начали еще в 40-е годы 18 века на всем Урале. И, как ни странно, искали именно на этом месте, на территории современного поселка Ленинский, на реке Миас, на речке ташкут тарганки Искали в окрестностях Екатеринбурга, то есть во многих местах на Урале. Ну, почему-то. Значит, какие-то данные были о найденном здесь золоте, но когда экспедиции первые рудознасов прошли, потом они вернулись с известием о том, что золота нет. А березовские месторождения под Екатеринбургом начали свою работу. И были первые, и богатые, и яркие а, месторождения. А потом вдруг в конце XVIII века снова стали искать в окрестностях уже Миаса, уже Миасского завода. А, и как ни странно, на том месте, где когда-то не нашли, нашли первое рудное золото. Это была экспедиция Мечникова. А, сразу же на реке Миас, на плотине реки Миас, на заводе были установлены две толчи, а так как золото было рудное найдено, и вашкиты вели промывку. Извлекать золото из руды – это совсем другое, чем мыть его, когда оно рассыпное. Многое, если не все, зависит от того, богата ли руда, каково содержание в ней металла, а оно в случае с мяским золотом было невелико. Дорогой трудоемкий процесс по извлечению золота из руды себя не оправдывал, и где-то в самом начале 19 века добычу золота из руды в мясе прекратили. Но умных людей в России было не меньше, чем дешевых рабочих рук. Некто Порозов, управитель мясского завода, решил промыть пески». Уже позже, когда медиплавильное производство почти прекратило свое существование и мяс начали переоборудовать под железопередельный завод Златоустовского завода, здесь решили вновь поискать. И, как ни странно, нашли. Опять-таки, на том же месте. Уже в третий раз. И теперь нас ушли уже богатое рассыпное золото. И первый год, 1823, начали работать только с середины лета, еще небольшими партиями и вдруг намыли более трех худов золота. Обошлось оно довольно дешево. Вложили 10 тысяч рублей на эти работы, а получили 50. Оказалось, что из золота хорошего качества, и много, и выгодно. В 1924 уже полную силу работали и очень успешно. И так продолжалось практически до 1914 года. И вот только в начале 20 века темпы стали спадать. Постепенно. А к 2014 году золотодобыча а на какое-то время вообще прекратила существование. В начале 20 -го века, говорит Галина Наумова, темпы добычи золота на царево-александровском прииске начали падать. И к 1914 году добыча желтого металла практически прекратилась. Но век золотой лихорадки, за который в этих местах были добыты сотни пудов драгоценного металла, стоит того, чтобы остановиться на подробностях жизни тех, кто мыл и добывал его на ташку торганки в речках от лян миас возле Сарастана и Новотагелки. В этот период времени, говорят историки, были моменты, когда в Златоустовском округе одновременно работали до 200 шахт. Какие отношения были у жителей Миаского завода с государством? Ведь когда казна за долги отбирала его у Кнауфа, уже было известно, золото в окрестностях Миаса есть. Вполне вероятно, что это было и главной причиной смены владельца. В этом был и социальный резон. Черный металл плохо продавался, в том числе и за границу. А за счет золота можно было поднять экономику региона. И действительно, Златоустовский округ стал жить хорошо. Опять вспоминаем жизнь и работу того времени. Первая половина XIX века – это крепостное право, завод казенный, то есть крепостные, но казенные крепостные. Все работы строго регламентировались. Единственное, что было полезного здесь, что каждый имел работу, каждый имел плату. Вот следующая компания, там уже были сложности, не все имели работу, не все имели возможность жить достойно. Здесь трудно жили, много очень работали, но эта работа оплачивалась. И МИАС жил намного лучше, чем другие заводы нашего края, чем заводы медные, железные, потому что золото все-таки оплачивалось. Во-первых, оплачивались любые работы, какие бы то ни были, а за найденное золото была дополнительная оплата. Вот все это золото сначала, первоначально возили в Златоуст. Какое-то количество здесь его намывали, потом делали обоз, очень сильно его охраняли казаки, но ни разу, вот сколько золота возили, ни разу на эти обозы не нападали. Они всегда доходили до места. А потом это золото стали возить в Миас. вот где сейчас у нас пруд, там где напилочный завод был, там у них вот это административное здание, еще столько же под землей, и вот там было хранилище золота. Сначала там хранили, потом опять снаряжали обоз и уже в столицу увозили. Именно такими кирками добыто на Царево-Александровском пуды рассыпного золота и все известные историкам знаменитые самородки. Большой треугольник, мефистофель, верблюд, заячьи, уши и другие. Каждая лопата породы, говорит Лариса Голдина, была перемыта не менее 15 раз. В период с 1830 по 1837 добыча составляла от 52 до 61 пуда драгоценного металла. Сам государь император Александр I своими державными руками точно такой же киркой добыл в шахте 22 пуда золото, содержащей породы и нашел самый знаменитый самородок. В Честь визита государя и его большой удачи на промысле и возвели на прииске памятный обелиск, разрушенный в годы социализма. Сегодня даже место, где стоял обелиск, предметы Исторического исследования. Если предположить, говорит Лариса Голдина, что белый домик на старинном снимке – это строение, стоящее ныне на отшибе, то значит, что фундамент обелиска буквально в десятке шагов от точки съемки. И тогда все сходится. Кстати, живущие неподалеку Захаровы всегда утверждали вход в знаменитую шахту, где государь добыл самородок, как раз то место, где сегодня они выращивают картофель. Если у российского государя счастье было навалом, то другому везунчику, Никифору Сюткину, его самородок счастья не принес. Огромная по тем временам премия в 1266 рублей была употреблена чисто по-русски. Многое породы промывали просто прямо в речке. А вот порода, где в породе прямо уже были золотые крупинки, она же уже шла жилой. Вот эту жилу добывали в шахтах, и, и грунт этот везли на золото-дробильную фабрику. Вот там ее дробили, промывали, и отходы, вот были отвалы вот такие. Вот здесь стояла вот где-то в этом районе первая золотодробильная фабрика. И когда ее разобрали, то Никифор Форсюткин под одним из углов решил поковыряться и нашел вот этот самый большой самородок золота, который из самых сохранившихся сейчас у нас. Вот До нашего времени сохранились о нем вот именно вот эти, как мы говорим, легенды, пока документов мы не нашли, не знаю. ну, скорее всего, так, потому что никакого следа не осталось, ни богатства, наследников, ничего, скорее всего, а причина была в том, что это время крепостного права, он получил большие деньги, а потратить ему их некуда было. Если бы это было после шестьдесят -го года после отмены крепостного права он бы мог открыть какое-то свое дело, заняться торговлей или еще чем-то. а там действительно потратить не на что. вот единственное, ну наверное нашлись друзья, как всегда это бывает, которые, которые помогли а, это, и стратить, Да, если истратить эти деньги и вот с определенной целью. Жизнь на приисках была тяжелой. Мальчики работали с 12 лет, а с возрастом работа усложнялась, и к 50 годам люди почти полностью вырабатывали свой жизненный ресурс, хотя работа была сезонной. Именно поэтому исконный царево-александровский приск это небольшие землянки и балаганы, так называли временные постройки сами добытчики. Здесь все говорило о золоте, даже это топонимика. Теперешняя церковь на горе с названием Пуд. Память о Пудовом самородке. Царево болото, естественно, память о визитиле императора. Всюду выходы старых шахт. Приличные дома здесь, на Царево-Александровском, стали появляться значительно позже. Золотая лихорадка в Царево-Александровском прииске рождала самые невероятные истории. Иногда дом стоял прямо на разломе, и хозяева прямо в подвале добывали у себя золото, содержащие песок и породу. А когда кто-то из хозяев умирал, вокруг этого дома, владения, возникали целые споры и даже династические войны. На царем Александровский прииск в надежде заработать шли и шли новые искатели удачи и фарта. Их не останавливало ни расстояние, ни голод, ни болезни. Представьте себе, что уезжали на прииски, они же все были не, не в самом мясе, а в окрестностях уезжали. И вот в этот сезонный период жили, жили в землянках, жили в казармах. То есть казармы – это бараки на несколько сот иногда человек или на сотню человек довольно тяжело. Кроме того, не хватало своих рабочих, нанимали так называемых контрашных. Очень часто это были Башкиры и Вятские. Видимо, Вятская губерния желающая тяжелее, чем многие наши. Оттуда месяцами, иногда по три месяца пешком шли рабочие и за свой счет добирались, голодали, болели бунтовали потом здесь, потому что, видимо, ущемляли их интересы, то есть своим как-то более четко оплачивалась работа. Но ведь работа настолько была строгая, мы вспоминаем, что ведь это выпало в основном первый период нашей золотодобычи, Николаевская эпоха, а это, это же казарменный тип жизни и работы. Инженеры наши имели офицерские чины, а мастеровые они приравнены были к солдатам, и буквально шаг в сторону нельзя было сделать. За отсутствие сутки на рабочем месте, это уже сутки, а золото – это еще и опасный предмет, который очень многие хотели похитить. Дело в том, что ведь в окрестностях, кругом, около всех присков буквально рыскали перекупщики золота. А соблазн был велик получить денег чуть больше и сию минуту сейчас за добытое золото. Золото воровали, всякими способами прятали. Постоянно процессы суды проходили, через какое-то обычно, через, хотя бы через пятилетие крупные эти процессы э, судили, очень многих ссылали э, в Сибирь на Неченские рудники, но однако же кража золота не прекращалась. И даже вот знаменитый наш Никифор Сюткин, который нашел самый крупный золотой самородок, за пять лет до этого события его родной дядя был осужден и отправлен в Сибирь за кражу золота. С золотом сегодня и сегодня связывают многие значимые события, которые происходят в мире. Золото криминально. На золоте делают свои состояния тот же Симонов. Да? Одна из легенд гласит, как он сделал первые свои деньги. Он купил заброшенную шахту, купил э, рассыпное золото, зарядил патроны, спустился в эту шахту, обстрелял э, стенки, потом э, стал искать покупателей. И э, один из иностранцев, взяв пробу э, со стен этой шахты, увидел, что да, там, золото, заплатил хорошие деньги, и так у него начался бизнес. Ну Мои предки тоже при, приехали сюда на, на, золото, на золотые прииски. Вот, и... После большого перерыва золоте уже Ленинского прииска вспомнили в годы Великой Отечественной. Если 1842 год считается самым удачливым в смысле находок самородков, год 1942 – время, когда здесь до рекордных значений подняли промышленную добычу золота. Страна рассчитывалась мярским золотом за лент-лизовские поставки. Это время можно считать вторым приступом золотой лихорадки в наших местах, о котором помнят почти все старожилы. Ибо, по словам Ларисы Голдиной, в каждой семье кто-нибудь доискал, мыл, находил золото и сдавал. Сдавали в скупку, а... Платили не деньгами, а бонами, называли боны. И на эти боны привозили им импортные товары. Были здесь одеяло, и японский шелк был, и, ну очень много. И даже вот приводили статистику, я такую слышала, что на сберегательных книжках жителей поселка Ленинск сбережений было больше всего в городе Мясе. Два этих фрагмента, которые у меня за спиной, это все, что осталось от фундамента последней золотопромывальной фабрики, которая работала по принципу обычной мельницы. Вода крутила колеса, которые приводили в действие жернова. Иногда содержание золота в золотосодержащей породе было столь велико, что из 100 пудов породы намывали один пуд чистого золота. Будет ли когда-нибудь на земле царев александровского приска третий приступ золотой лихорадки, никто не знает. Но когда-то одна из сторожилов Ленинска Анна Михайловна Разумова сказала нам «Золота здесь много, много золота, только, видимо, это никому не нужно».